Здорово. Вы знаете, от чего я больше всего в шоке как начинающий ютубер? От того факта, что залетает обычно не просто говно, а говно, которое люди делают с любовью. Не подумайте, что у меня все метафоры сводятся к говну, просто у меня не хватает словарного запаса, чтобы выразить это как-то иначе. Простите. По правде говоря, когда на меня посыпалось только просмотров, я около 10 минут сидел и не вдуплял, что чаще происходит. Ведь не только прошлый ролик выстрелил, так еще и три позапрошлых ролика знатно так поднялись. Но если в двух словах, то спасибо вам за такой огромный актив и за то, что даете мне такую мотивацию. В прошлом видео под комментариями мне указали на некоторые мои ошибки, за что вам тоже спасибо. И если в этом видео тоже будут какие-либо ошибки, то не стесняйтесь меня поправлять, я это очень ценю. И раз уж я зарекся сделать продолжение прошлого ролика, то получите и распишитесь. А также приятного просмотра. В одном видео мы много говорили о боссах, локациях, о том как мне прикольно в чёмном городе и как мне хреново в изолите. И чтобы не тянуть одну и ту же лизину по 100 раз, давайте поговорим о геймплее, потому что это весьма важная тема, о которой я почему-то ни разу не рассказал в прошлом видео. Два раза простите. Начну с того, что геймплей и его удобство я считаю самой важной частью любой хорошей игры. То есть, лично для меня геймплей стоит на порядок выше, чем сюжет, и уж тем более графон. Это мнение я формировал почти все то время, пока играю в игры, и серия темных душ стала последним аргументом этого убеждения лично для меня. По своей сути, вся серия Dark Souls — это 3 d Fighting с большим арсеналом доспехов и оружия вместе с необычным онлайном, где для разработчика очень важно качественно составлять механики для комфортной игры с таким обширным арсеналом оружия, доспехов и билдов для вашего уникального отыгрыша. Ну и чтобы просто-напросто был соблюден хотя бы какой-нибудь баланс между всем вот этим вот дерьмом. Про баланс в Souls-играх Алды прекрасно знает еще с Demon Souls, где одно простое заклинание могло закатить абсолютно всех, в том числе и боссов. В последующих играх эта тенденция, конечно, не шибко изменилась. Но говоря на частоту, ни одна из частей Dark Souls не является абсолютно сбалансированной игрой, ибо количество характеристик для доспехов, оружия и магии огромнейшее количество, и создать идеальный баланс между ними, но... Ну я лично в душе не ебу, как можно всю эту гору цифр и скейлов хоть как-то сравнять между собой и при этом не обосраться жиденьким. Подробнее про циферки и урон от них я говорить особо-то и не собираюсь, ибо если я начну разговаривать про цифры, то, во-первых, мои мозги моментально взорвутся, а во-вторых, что еще хуже, я превращусь в душнилу, чего я очень не хочу. Поэтому лучше поговорим о том, что мы видим и чувствуем на себе всю игру, а это анимация. То, как двигается наш персонаж, мы видим 100% времени, и анимация движения вместе с в ремастере мне в целом нравится. Но как New Fuck в Dark Souls, я дико кайфую от анимации именно в трешке, и дико ненавижу анимации во втором Dark Souls. Из-за своей неестественности и как бы чисто визуально, как двигаться персонажа, двойки мне вообще не нравится И сколько бы я не играл в тот же Шкаляр, я никак не могу привыкнуть к этим анимациям. То же самое и про анимации удара. Для меня лично анимации ударов в ремастере не сказать чтобы идеальные, но они хотя бы неплохие. В трешке анимации удара такие же, как в ремастере, но им немного увеличили скорость. И сила удара реально чувствуется А в Dark Souls 2 Мало того, что анимация ударов делал какой-то прораб с индийского аутсорса Так еще и чисто визуально анимация ударов двойке не просто говно А говно, которое не попадает по противникам, блин И то, что я упомянул в прошлом видео весьма мельком Так это трекинг оружия что вообще такое трекинг оружия? Это особый удар, который делается во время бега или же сразу после переката. Считайте это обычной контратакой. Если вы взяли противника в таргет лок, то эту контратаку вы проведете без проблем. И что самое главное, вы попадете по противнику с 90% шансом. Там еще плюс-минус несколько факторов, которые не влияют на механику в общем. А в том же Dark Souls 2, скажу еще раз, но спокойно, вы не попадете. Вот и все. Я вроде как еще в прошлом видео тему локаций затронул скажем так порядочно, но не затронул самую важную вещь, а это левел дизайн. Можно сказать без привлечения, что левел дизайн первого Dark Soulsа лучший левел дизайн, который делал Миазаки за все свои игры. Ведь только в первом дарке у тебя по ходу игры стоит четкое ощущение того, что эта игра огромна, но при этом ты одновременно понимаешь, что это не так. Игра сама по себе очень небольшая, но при этом каждая локация связана между между собой как прямыми путями так и черными ходами сейчас объясню когда я еще очень плохо знал ремастер я после убийства кирек и звона второго колокола проходил наверх через чумной город и глубины примерно несколько часов и это было откровенным мучением для тогдашнего меня но когда я узнал об одном шарткате который ведет из чумного города в долину драконов а оттуда в Новый лондон а уже из нового лонда в храм огня я уже совсем по-другому стал смотреть на структуру мира игры и что самое главное запоминать ее это тот уровень мастерства, который и сделал первую часть, культовой, как по мне. На самом деле я такой связанности между всеми локациями не видел ни в одной игре, которую я играл. Даже при том, что структура мира в той же трешке мне понятна уже как бы на подсознательном уровне, нежели в ремастере. Но все равно. Трешка как бы ни была обидная, не такая разветвленная. Она очень линейная, и с храма огня ты не сможешь сразу пойти в ту же цитадель фарона, например. Ремастер же дает тебе возможность выйти, причем сразу катакомбы, Новый Лондон, долину драконов и город. Но что останавливает тебя от этого действия? Силы сопротивления, при которой ты сразу после прибытия в храм огня не подумаешь сразу идти пиздить скелетов, ибо количество наносимого и получаемого урона даже близко непропорциональны, плюс скелеты имеют весьма противную привычку воскресать. Похожая ситуация с новым лондо, где без использования кратковременных проклятий урон по призракам ты наносить не сможешь. В чумном городе мобы сами по себе очень жирные и кулупать вы их также будете очень долго, и это если еще Бэкстабы. Все эти локации имеют наибольшую силу сопротивления для самого начала игры, где, как я уже и сказал, ты наносишь намного меньше урона, чем получаешь. А вот Андетбург имеет наименьшую силу сопротивления, где противники, конечно, могут тебя убить, но убьют они тебя разве что только от твоей же ступости или же банальной невнимательности. Как-то так. В прошлый раз я вам рассказал о Гаддскин дуо только первого Dark Соулса. Так вот теперь поговорим о реально охуительном боссе с весьма величавым именем Арториас спутник бездны. Арториас мне запомнился одним весьма интересным фактом, что его любят абсолютно все. Ну и как вам дальше сказать. Сам по себе как босс он не суперсложный в отличие от этих двоих. Лично мое мнение заключается в том, что если вы знаете и привыкли к динамике третьего Dark Соулса, то Арториас вам особых проблем вызвать не должен. Тут как бы все зависит от ваших рук, он один из Многих боссов, которых, ну, реально жалко убивать, и если вы при этом знаете его историю, то ваше чувство вины растет просто в геометрической прогрессии, плюс его ост очень такой депрессивный и вообще не располагает к бою. Лично я на него потратил порядка 7-8 траев, и в основном я просто уворачивался от него только изредка делая удары, и все это я делал лишь из-за того, чтобы просто подольше с ним помахаться, ибо для меня Арториас не из того типа боссов, которых ты просто жаждешь поскорее победить, чтобы пройти дальше, он как раз из того типа боссов, ты начинаешь чисто по-человечески уважать. И какую самую главную ошибку сделали разработчики с ним, так это то, что они вылезли его небольшой монолог в аккурат перед боем, который и раскрывает его как охуенного парня, который хоть и не смог остановить бездну, но хотя бы смог защитить своим щитом лучшего друга Волчонка Сифа, о котором мы в скором времени и поговорим. И это в самом деле одно из самых нелогичных решений, которые сделали Фромы, ведь если бы они оставили этот диалог, то эмоции от сражения с Арторисом было бы намного больше, а то такое ощущение складывается что мы сражаемся не с легендарным путником бездны а с каким-то безумным рыцарем которого поглотила бездна и повторюсь еще раз это мое субъективное мнение которое не претендует на истину просто реально грустно что фромы вырезали не просто какой-то сет брони или кольцо какое-нибудь а целый мать его диалог от которого многое можно узнать о том или ином боссе или персонаже. ладно окей про Арторис я сказал все что хотел и это я еще много чего сократил чтобы не становиться душнилой и не растягивать ролик про Сифа я расскажу не столь много, как с Арториасом, но от этого всего оно будет не менее важно. Начну с того, что как босс Сиф довольно уникальный, но сами посудите, в какой еще части Dark Souls мы будем драться с волком, у которого еще и меч в зубах. Ремастер конечно богат на уникальных монстров, но волк с мечом это конечно сильно, а, немного напоминает этот мем. И знаете в чем прикол этих двоих? Так это то, что Арториас мой самый любимый персонаж, а Сиф мой самый любимый босс. Сиф по сложности представляет собой, как по мне, золотую середину. Он не суперсложный, но и не совсем легкий. До одного только него я потратил порядка 20 траев в своем первом прохождении. Вся сложность Сифа состоит в его атаках, а если быть точнее, то точность этих атак. С Сифа мы должны перекатываться в тайминг, и если вы перекатитесь раньше или позже примерно на секунду, то вы получите пизды, а я в основном подыхал как раз из-за своих кривых таймингов. из-за того, что перекаты на геймпаде в 4 сука, стороны, бле... Что касается Оста, он очень грустный. Вот и все. Ведь Сив, как и Арториус, это тип боссов, которых сделали нарочито-человечными. Они не сражаются с нами из-за того, что они как бы просто боссы им просто по скрипту необходимо нас угандошить. Конечно же не без этого, но что я заметил точно, так это то, что большинство боссов в первом дарке за собой что-то охраняют. То есть у них появляется определенная мотивация с нами сражаться. Ну, Например, Гаркулии охраняют первый колокол, Квилик охраняет свою сестру, ну и опционально второй колокол, Неутомимый Воин тоже защищает свою сестру, Железный Голем охраняет проход Ван Роланда. Орнштейн и Смог защищают Гунивер, а Сиф охраняет могилу Арториса. и если вы до встречи с Сифом пройдете DLC и спасете его там, то Сиф перед боем вас узнает как того, кто помог ему, и по ходу кат-сцены прямо видно, что он с крайней неохотой достает меч и готовится с вами сражаться. Тут у вас как бы два варианта бос-файта. они конечно в ядре никак не отличаются, а отличаются разве что кат ну и эмоции от файта. И что меня очень поразило в первом прохождении, так это то, что Сиф капец какой проработанный босс, мало того, что у него каждый волос сок на шерсти это отдельный полигон и из-за которых у меня иногда происходили фрезы, так еще и когда у Сифа остается мало хп, то он начинает хромать и периодически падать от полученных травм. В купе с его очень грустным остом, такие отчаянные попытки в атаку ненароком могут вызвать слезы. Я серьезно, у меня реально после этого всего глаза становились влажными. А на этом все. Вот теперь я окончательно исчерпал все темы, которые я не упомянул в прошлом видео. Еще раз спасибо вам за такой прирост активности на канале. По правде говоря, я думал после Сифа еще и про Гвина поговорить, но хорошенько подумав, я понял, что мне в принципе нечего о нем говорить. Но переживать не стоит, ведь пока вы смотрите это видео, я потихонечку пишу сценарий по лучшей части Dark Souls, И вы прекрасно знаете о какой. Возможно, я в том видео ничего нового не расскажу, но все же у меня стоит некая задача сделать несколько видео исключительно по Dark Souls. Я потихоньку эту тенденцию заблюдаю. В общем, спасибо за просмотр и удачи.